Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. Пусть Он откроется каждому из вас. И пока мы это говорим, я уверен абсолютно, что Он, Господь, будет убеждать всех тех, кто искренний. Вы да. знаете, Бог избрал нас. Это не мы Его избрали, не мы выбрали, чтобы делать Божие служение, Но Он в личности Духа Святого избрал нас. Многие избранные, но они с течением времени сами себя удалили от избрания, потому что не служили так, как Бог ожидал от них. Но есть те, которых Господь сохранил, сохранил своих избранных. И это прекрасно. Это очень хорошо. Я благодарю и поклоняюсь Тебе, Господь, за привилегию, которую Он дал мне, избрав меня. Уже много раз я был проверен, испытан, и до сих пор мы проходим через ненависть, и из-за той зависти или какая-то другая причина, которая у людей есть. Но факт в том, что Он меня избрал. И когда мы избранные, друзья, я бы хотел на этой теме остановиться. Когда Он избирает нас, Он открывает нам. Это откровение. И когда человек принимает, Иисус и принимает крещение в воде, но он не избран Иисусом. Со временем такой человек разочаровывается, потому что для такого человека это все неприятно. Жить, чтобы служить Господу Иисусу, потому что они хотят, чтобы им служили чтобы лично им давали вот эту вот компенсацию или награду за их служение. Но не так происходит. Награда и компенсации, которую я ожидаю от моего Господа, от того, кто избрал меня и кому я ответил, это одна, чтобы Он сохранил меня, быть Его слугой. Быть Его слугой, потому что Он избрал меня. Вы, которые слушаете меня сейчас, я уверен, что многие из вас, они просыпаются рано, чтобы искать, или ночью просыпаются искать, чтобы получать Духа Святого. Это очень и очень хорошо. Это сам Бог делает внутри нас. Тогда, если вы хотите по-настоящему Духа Святого, вы будете готовы на все, чтобы сделать это. И это усилия сверхъестественные, которые вы делаете, потому что у нас есть внутри это избрание. Когда у человека есть крещение Духом и Святым, такой человек, он имеет эту печать, печать, которая подтверждает, у тебя есть Мой Дух, у тебя есть эти Божьи мысли, ты Мой теперь. Может быть, у тебя не было родителей, никого не было, неважно. Я твой Господь, теперь твой Отец, и ты избран Мною. Это то, что Писание говорит. В 15 главе Евангелия от Иоанны Иисус сказал Своим ученикам, не вы меня избрали, не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, чтобы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам». Прекрасно. Это замечательный текст. Тот, кто имеет это откровение Божие, Откровение о призвании, избрании, понимает это замечательно. Кто не имеет откровения, тот как будто летает, и лица их не могут понять, о чем вообще идет речь. Но избранный Божий, он готов. Вы знаете, он готов для того, чтобы как на небеса подняться, также и готов к тому, чтобы Господь Иисус вернулся за нами. Тогда это откровение, это уверенность личная. Неважно, неважно, что с нами происходит. Когда Он придет, Он пройдет и найдет нас готовыми. Но если мы, будучи избранными им, не прошли эту проверку, это то, что произошло с этим первосвященником Илии. И со всей его семьей, его сыновья. Он был отрезан от Божьего служения, удален. Потому что этот первосвященник имел возможность наследовать служение от Отца. Он уже родился, имея эту миссию, по наследству досталось ему, но, к сожалению, он больше угождал своим детям, которые были бунтари и служили идолом, чем Богу. Тогда Бог эту семью удалил от Себя, и все, не хочу больше вас. То же самое произошло и с царем Саулом. Бог помазал его и избрал его. Бог на него указал, но Саул, он также не признал и не оценил этого Божьего выбора, этого призвания, и в итоге закончил тем, что был изгнан. Тогда, мои друзья, Ответьте, как сейчас ваша жизнь по отношению к Богу? Я не говорю о отношениях с людьми, жена, муж, да, ты отец, ты сын, может быть, может быть, ты один, или ты одна, или может быть вдова, неважно это, я не об этом говорю. Отношения с Богом. Ты действительно избран, потому что если ты избран, «Бог наполняет тебя Духом Святым». Это Дух Святой, Дух Веры дает нам убежденность в том, что мы избраны и что мы выбраны. Но не все, к сожалению, пребывают в этой вере, потому что в течение долгого пути отпадают из-за того, что не почитают Его, Бога, и не ставят Его на первое место в своей жизни. И как Бог обещал, те, кто почитает Меня, Мною будет почтен, но бесславящие Меня также останутся в... вдалеке от Меня. Тогда вопрос такой, друзья. Сейчас вы смотрите в социальные сети это видео, и как вы себя готовите. Вы планируете идти на служение, чтобы принести ему себя как начаток. Ты готов к тому, чтобы отдавать себя там, почитая Господа в его доме? Или вы готовы и готовитесь, чтобы идти в Дом Господень, чтобы что-то получить, видимое, благословение, хлеб и рыбу, только чтобы что-то дали вам, дали, чтобы Бог дал вам ответ какой-то. Тогда мы освещаем воду, мы даем вам из этого источника, который там течет, и этот глубокий источник, который мы нашли, 150 метров глубиной. Это, знаете, такое богатство, как я вижу. Тогда какова ваша вера? Ты готов к тому, чтобы Господь Иисус вернулся на землю, если сегодня это произойдет? Сегодня вы представьте себе, в этот день Он вдруг Явился. а где ты находишься? Чем ты занят? Ты готов к тому, чтобы жених вернулся? Ты один из тех пять мудрых дев или один из тех неразумных дев, которые не были готовы? Кем ты являешься? Тогда Твоя совесть даст тебе или покой, потому что ты в вере, или дискомфорт из-за того, что ты не уверен до сих пор в своем спасении. Тогда тебе нужно бежать вперед, потому что душа вечна. Тело нет, тело постепенно стареет и однажды исчезнет. Мы все это знаем. Но душа нет. Ваша душа очень и очень драгоценна. И Бог желает вашу душу для того, чтобы вы были Божьим избранником. И чтобы вы... Вечно пребывали с Ним. Иисус сказал, не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, не дар. Не проявляли дары, а чтобы вы показывали этот плод, плод Духа Святого, и чтобы плод ваш пребывал. Я хочу, чтобы вы размышляли об этом. Этот текст, 15 глава Евангелия от Иоанна, 16 стих. Чтобы вы думали и размышляли, и самому себе дали этот ответ. Хорошо? Всего доброго, друзья. До завтра. Пусть Бог вас благословит. Аминь.